Как настрой? И милиция тебя охранна, то есть, это, это, это, это, это. Ну что, под стояли стоялись папа под этой. О, вот под под этой я 100 баллов получила. Да. С вами Юлия Баздив, и в этом видео я вам хочу рассказать про свое поступление, потому что вопросы были, что, куда, как и как вообще все происходило, где была, что видела. В общем, поехали. Начнем с того, что с 9 класса у меня была мечта поступить в Останкино. Вот серьезно. Я просто жила этой мечтой три года. Я просто каждый день просыпалась и думала, когда уже настанет тот день, я смогу туда поехать, давать экзамены, я, в принципе, смогу побывать в Москве. В общем, это для меня казалось что-то невероятное, невыполнимое. И настал тот день, когда я поехала в Москву, и когда, да, ребят, я поступила... Я поступила туда, куда я хотела, моя мечта сбылась, и безумно счастлива, я до сих пор не верю, вот серьезно. Мне кажется, пока я не начну там учиться, я не поверю, что я реально студентка этого университета, вот, честно, не верю. В общем, теперь буду рассказывать. Подавала я документы в три института. Подавала в Ростове в один, подавала в свой любимый, обожаемый, просто невероятный Митра Останкина. Это один институт. Просто он расшифровывается как Московский институт телерадиовещания Останкина. И подавала еще в Гиттер на всякий случай. Я сдавала ЕГЭ, естественно. Я вообще сдавала очень много экзаменов. Очень-очень много за этот год. Вот. И э, в Митро было два вступительных экзамена. Это сочинение и собеседование. Скажу вам честно, если вы собираетесь поступать в Митро, вас там примут как родного человека, серьезно. У меня столько было положительных эмоций, нереальных. Я после первой консультации вылетаю, глаза горят, говорю, я еще больше туда захотела. Вот серьезно. В общем, пришла я на первую консультацию для сочинения, нам, конечно, же там все рассказали, чего от нас хотят, что лучше делать, какие пункты должны быть, Какое содержание, как себя нужно проявить. В общем, полностью нам все вот так вот разложили по полочкам, все рассказали. Я, конечно же, там знакомилась уже со всеми, думаю, что время-то терять. Вот, и экзамен я сдала там на 69 баллов. Это, в принципе, был нормальный такой балл. Вот одного до 70 не хватило. И дальше было собеседование. Перед собеседованием, естественно, тоже была консультация. Нам там рассказали, что от нас хотят, что будут спрашивать, что готовить. Вот я, честно говоря... Испугалась одного, это когда на консультации сказали, э, законы жанра. Вот серьезно, у меня сразу голый появилась мысль, надо быстро загуглить, что это такое. Я целый вечер сидела, учила эти законы жанра, но, ребят, честно, я просто была в шоке. Да-да-да-да. Прихожу я на собеседование, и там как все проходило. Ты заходишь... В сам институт божественный прекрасный великолепный вот и вас проводят как бы в комнату ожидания можно сказать так но думаю в любом другом институте это было бы очень нудно неинтересно но мы с Настей девочка с которой познакомилась очень хорошая девочка Правда. Мы с Настей пошли в зал ожидания Там играет музыка, там что-то происходит Какие-то видосики на ютубе Там ребята, второкурсники пытались нас всячески разлечь Чтобы мы не уснули, пока кто то дождется своей очереди Потому что у меня фамилия начинается на Кава вот, Серьезно, если бы они нас не развлекали Мне кажется, я бы уже все, спала вот, Правда Я пришла в институт сдавать вступительный экзамен У нас тут очень весело Я очень хочу ждать это девчонки, с которыми я познакомилась, Настя и Аня. Вот. Какие вы дела? Вите, надо выйти. У нас тут сейчас Витюша будет играть. Витя. <мыл> что вы, <пожалуйста>, вы? <мыл> <мыл> <мыл> <мыл)> Потому что ему вы надо выйти. <мыл> и что у нас там было? Я, конечно же, не удержалась, как истинный блогер. Я вам не снимала видео. Я вам сейчас обязательно покажу... У нас там один мальчик устроил свой концерт, мы там включили телефон, у нас были фонарики. В общем, это вообще не было похоже на экзамен, серьезно. Ты когда там находился, ты вообще забывал о том, что тебе сейчас разговаривать в приемной комиссии, тебе нужно сейчас, в принципе, поступать, там настолько... Расположили ребята и огромное им за это спасибо. В общем, первый у нас был концерт, если не ошибаюсь, мальчика звали Игорь он там что-то пел, рыбак свой читал, там все ему махали фонариками. Что Поступайте в метро, тут очень весело вам сейчас покажу. Любовь, сила, любовь, паша, она Опять слушали музыку. И потом кто-то из ребят говорит, вы знаете игру алфавит? Мы такие, стимул, чем Понятно. Говорит, не знаете. Сейчас вам расскажу. В общем, игра алфавит. Вот там какая суть. Они включают на всю вот эту доску большую, на весь огроменный экран алфавит. Вызвали две девочки. Я вам сейчас расскажу предысторию, чтобы вы понимали вообще, что смотреть будете. Вышло две девочки. Одна была Путин, другая Гарри Поттера. И какая ситуация? Путин принимает собеседование у Гарри Поттера, если не ошибаюсь, в нуле Вот, и они по алфавиту начинали каждую свою фразу. Ну, в принципе, было интересно. А что я мы решили сделать версус баттл. у нас был Соболев против Ларина. вот серьезно, пацан, который был Ларином, он на него был очень даже сильно похож. а Соболев он был мальчик со второго курса. вот и это я тоже снимала, это было прикольно, сильно, в общем, смотрите. <соцентрический кризис> А, нет, ты не что, он что ловится. парень, который сейчас читает Но... вот этот террорпак? А я знаю. Он похож на Марина, как песня. Похож на Ладно. Обязательно... Обязательно ставьте лайки. Я жду. Демон. Это песня, она с участием тебя. Я знаю, что ты ее. где я дождалась своей фамилии, в последнее время я просто уже... У меня уже все эмоции прошли, и страх, и радость, и не знаю, все все все, что можно было. Я на не уже шла, я просто спокойная. Прихожу я, значит, сажусь, вот, и со мной начинают общаться. Самое интересное, я столько всего наговорила, что я получила 100 баллов из 100. Я, когда выходила, я такая поворачиваюсь, смотрю, мне ставят 100. Я такая счастлива, вылетаю, на улице идет дождь, ливеняка. Я вылетаю из института, говорю, мама, у меня 100 баллов. Она такая стоит меня смотрит, говорит, в смысле что? Говорит, как что Я ничего не понимаю. Родители стоят в шоке, я такая радость, радость. Она такая, стою, говорю, блин, почему «А мой паспорт? Он такая, в смысле, где твой паспорт? Я говорю, ой, я, говорю, я паспорт забыла, иди забирай. То я только разворачиваюсь, мне мальчик вынес паспорт, говорит, девушку паспорт забыли. Говорит, а да, то я от радости. Это было счастье, честно. И потом, буквально через дня 3-4, я узнаю, что уже можно узнать свои результаты, но при этом нужно позвонить в приемную комиссию. Вот, но так я не дозвонилась в приемную комиссию, говорю, мам, едем, едем, узнаем, мы приезжаем, я говорю, здравствуйте, я говорю, Кукавская моя фамилия, меня проверили, говорят, да, говорят, вы поступили, все хорошо, я еще за Настю узнала сразу же, потому что она тоже не смогла дозвониться, а мне же не сложно, в общем, я такая пишу, говорю, Настя, вы поступили, она говорит, да ладно, я не верю, и вот, все, ребят, вот это вся моя история, я не знаю, я думаю, вам было интересно. Вот, я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Всем, кому было интересно, я теперь студентка Московского института теле и радиовещания Останкина. Я поступила на журналистику. Я думаю, из меня что-то да выйдет. Вот, и как вы видите, мои глаза наполнены счастьем. Я вам хочу сказать, что мечты сбываются, но, честно говоря, на своем опыте проверила, что если вы будете что-то делать, они сбудутся. А если вы просто будете сидеть и говорить, что я хочу, ничего не будет. Так что я надеюсь, это видео вас простимулирует идти к своей цели, добиваться и получать такие же нереальные эмоции, которые получила я после новости, что я поступила. Так что все, я вас люблю, целую и обнимаю. Надеюсь, что это видео было интересным, забавным, полезным и каким-нибудь еще таким. Вот Последнее слово придумайте напишите в комментариях. Я до сих пор не могу его придумать. Так что все, ребята, обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Мы с Барашком будем очень рады. Он со мной всю дорогу провел. Я спала на нем. Я вас очень-очень люблю. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за поддержку. И всем пока-пока. Начали. Добрый день, дорогие какие эфире новости. Совершенно недавно в городе Саратове ямы засыпали игрушечными котиками. Жители этого города заметили и сразу же обратились в администрацию, и буквально через несколько часов котиков не было, ямы были засыпаны песком. Также на повестке дня стоит вопрос, актуально ли и действительно ли работать журналистом. Стоит отметить, что профессия журналиста достаточно сложная, но интересная. Журналисты должны общаться с людьми, они доносят новости, и наше дело, журналисты, общаться с людьми и, и глупаться. Стоп, это Начали с лишьтубу, дай мне обессобных, да дай мне уставных, дай мне И что, если не я, не устал еще ничего. Еще успеем, еще успеем. Здесь тебе и братцы Что вначале появилась музыка или танцы. А? А? а ответ простой Еще никто не видел такой красоты Да, да. танцуй, не стой, ведь Вначале появилась ты Неужели сон? Ой, дискотеки не будет. Не будет дискотеки. Ушла я.